Ну, наверное, о суете и о том, как вот человек вот в самом начале поста, да, то есть вот он весь в делах, весь в заботах, и тут для него появляется такой удивительный способ стать лучше, ä, поработать над самим собой. На одном дыхании, на всех парах Нараспашку рез сквозь препоны дней И в вокруг раздрай, и внутри не ах И не ровен час, загоню коней Хват в ходу, от цари к царе, Совсегда влеком, чередой хлопот, Из последних сил выводя себе, Что еще чуть-чуть, что уже вот-вот. Oh в кулак суета Расписала, когда она берет. И душа ни жива, ни мертва Только бьется, а как рево облет Забылила, осябшая кровь Повернутся, а лестницу вспят. Если все будет так же, вновь, То не сдоброваться